После 1 апреля многие люди все происходящее продолжают принимать за розыгрыш. 1 апреля, думаю, я поведусь. Ну кто тут шутник? Да тоже мне розыгрыш увал цепечно к в 2008 было. Чего, 30 тысяч сказали? Все никак от 1 апреля не отойдете. Да ладно, металла, я тебя узнала. По туалетной воде. Точнее, ее отсутствие. Мне очень жаль, но у вас атипичная аллергия очень тяжелая. Ха-ха, конечно. 1 апреля, да? Очень смешно предумали, аллергия. Все, все, типа я не вижу, что ты сломаешь мой картина. С первой апреля. Профиль Инстаграм заблокирован. А-а-а! Ну, шутники, а когда телефон-то добрали?